Так, всем доброго времени суток. Всем привет. Сегодня среда, 23 декабря. И я начинаю свой прямой эфир. Так, ждем. Алсу присоединилась. Алсу, привет! Так, Лиля. Так, подождем немножечко наших гостей и начнем прямой эфир. Сегодня 23 декабря. Среда. И я вещаю в прямом эфире. Меня зовут Елена Степаненко, я парфюмерный стилист Академии парфюмерного бизнеса Идрисовый Гульнас», выпускница. И сегодня мы с вами встретились для того, чтобы познакомиться с номерной коллекцией компании «Ламбре». А именно, мы знаем, что у нас всего лишь, всего лишь неделька осталась до Нового года. Все мы к этому празднику знаком, готовимся и готовимся. Лиля меня смутила. <с> Лена сегодня неотразима. Спасибо. Стараемся. Так, ну подождем, подождем еще гостей. Напишите пока, как у вас погодка. Вот вроде бы Новый год на носу, да? Снежочек выпал, но прям так и хочется его по крупицам собирать сожалеть, прям жалеть его, потому что у нас вот уже минус три и все начинает подтаивать, а так хочется пушистого снежка, настроение, чтобы было уже предновогоднее, да? Но все зависит от нас самих, мы себе это настроение всегда создаем сами, и я всегда говорю, что в помощь нам всегда ароматы, они нам помогают создавать настроение. Какая бы ни была погода, чтобы не было за окном, чтобы не было у нас вокруг нас, мы можем создать себе настроение всегда с помощью аромата. Да, сегодня вот в Казани, сегодня слякотно, снега мало тоже. Девочки из Минска, смотрю, присоединяются. Оля, Данута, как у вас с погодой? У нас идет... Могу поделиться. Лилия из Уфы может поделиться с нами снегом. В Удмуртии, в городе Глазове, да, снег есть, но он начинает вот подтаривать. Светлана присоединяется. Хорошо, девочки, начинаем э, э, э, э, нашу работу. Продолжается марафон парфюмерных стилистов. И сегодня я, Елена Степаненко, буду знакомить вас с номерной коллекцией. Вот я держу в руках такую волшебную шкатулочку. И когда вот я говорю, когда я подбираю ароматы, я всегда переключаюсь, как бы переношу это на... Почему-то парфюмерный стилист подбирает ароматы, да? под настроение, под задачи. Если стилисты у нас выбирает одежду, а нам, а, по случаю, да, то парфюмерные стилисты подбирают ароматы. И вот в такой волшебной шкатулочке номерной коллекции «Ламбре» Посмотрите, какая она изумительная, такая цветная. Здесь можно выбрать ароматы под любые задачи. И сегодня тема, я хочу, так как у нас в преддверии Нового года, я хочу вас познакомить с ароматами, предложить вам ароматы, послушать и как вариант нарядиться в эти ароматы. И хочу вам предложить приготовить тестеры ароматов номер сегодня я хочу с вами поизучать послушать номера 36 1 и 11 вот эти ароматы вообще конечно коллекция огромная да был очень такой нелегкий выбор потому что Ароматы все по-своему нарядные, и какой именно предложить вам на Новый год, очень трудно. Вообще это делается, конечно, в индивидуальном порядке, когда общаешься с человеком и предлагаешь ему ароматы. Задаешь вопросы, и уже э, понятно, кто перед тобой находится, и что ему лучше предложить. А когда вот так вот, ну, будем изучать, да? Для этого нам нужны, как всегда... Тестеры, полоски бумажные, да, блоттеры. Мы будем наносить ароматы на них и слушать. И также предлагаю приготовить стакан с водой, чтобы после каждого аромата мы ополаскивали свои обонятельные рецепторы и слышали следующий аромат. Ну и начнем с номера 36 номерной коллекции. Номер 36. Почему-то они такие цветные, да, это даже еще, как говорится, вот такая фишечка в компании. Это нам помогает уже немножечко представлять, понятие иметь об аромате, что какой он может быть. То есть зелененькие это у нас цитрусовые, цветочно-цитрусовые, оранжевенькие это у нас цветочно-фруктовые и такие бордовые красненькие это у нас ориентальные дурманищие ароматы. Это уже такая подсказочка вам. И начнем с 36-го аромата. Я попрошу вас сейчас нанести аромат на блотер. И давайте будем учиться слышать ароматы через образы. То есть вдыхая аромат, вам что-то будет вспоминаться, навеиваться, какие-то мысли. И аромат нужно слушать через призму ну, как бы памяти своей. Альфакторная да? память у нас говорит нам о, о, о чем-то, воспоминания какие-то навеиваются. Даем немножечко аромату выветриться и начинаем слушать аромат. Я вас попрошу, вдыхая, написать три, три как это, слова, да, ассоциации. Какие у вас вызывает ассоциации аромат. То есть три прилагательных, три характеристики. Какой он? По цвету, по весомости, по настроению. Что он вам несет, как бы, какие воспоминания, какие эмоции, возможно. Напишите мне здесь. Так, в Минске Ольга пишет «Снежок выпал сегодня». Здорово. Значит, уже Новый год можно ждать. И сегодня мы изучаем ароматы в преддверии Нового года, в какие ароматы можно нарядиться, да? Женщины, женщины всегда многообразные, много, много как бы, ну, как это, многоэмоциональные, женщины разные, и поэтому по, Новый год у всех по-разному будет встречаться, да, праздник у каждого свой, и поэтому. Какие ароматы предлагать? Я уже говорила, что всегда мы сначала разговариваем с клиентом, задаем ему вопросы, и потом уже картинка вырисовывается. Так, пошли эпитеты. Яркий, праздничный, радостный, Ольга пишет нам. Светлана, звонкий, радостный, вдохновляющий. Угу. Так, присоединяются к нам дальше гости. Мы изучаем сегодня ароматы. И сейчас изучаем из номерной коллекции Ламбре номер 36. Это новиночка у нас, компания недавно появилась. Так, задумчивый. Данута пишет, задумчивый, сказочный, светлый. Угу, замечательно. Замечательно. Еще кто? Жду еще ваших эпитетов. Пока, э, прочитая свои, я готовилась, поэтому у меня уже накиданы эпитеты и характеристики. То есть я его слышу как освежающий, нежный, прекрасный, таинственный, утонченный, розовый, пушистый, чувственный, уравновешенный, спокойный, тихий, прозрачный, воздушный уютный так ну больше никто пока не написал ну спасибо девочки за ваши эпитеты и как вы думаете какой девушке, женщине подойдет этот аромат кому мы можем предложить такой аромат какая она какая она по характеру как она выглядит какой образ у вас рисуется? Слушай этот аромат. Какой образ рисуется? Так, пишите. Ага. Чистый, кристальный. Вот еще написала Наталья нам. Так, цвет аромата, оттенок розового. Цвет Барби. Угу. Так, Лиля пишет. Чистый, лучистый. Здорово, молодцы. То есть, смотрите, я хочу сказать о том, что мы все, вот вообще эфир прямой <laughs> в компьютере, в инстаграме, да, это вообще классное такое дело. Мы находимся все с вами в разных городах. Вот здесь я смотрю девочки у нас из Минска, из Белоруссии, из Перми, из Уфы, из Казани. Так, Сочи к нам присоединились, Ольга. И все мы, слушая один аромат, у нас у всех как бы какие-то свои ассоциации, и они все воедино да, складываются. Все мы описываем его, ну, у каждого свои, конечно, да, видения, но в основном мы все говорим о том, что это очень такой нежный и женственный такой. Так, теперь пошли образы. Так, пишем образы. Жизнерадостная. Так, Светлана нам пишет: жизнерадостная, оптимистка, легкая, изящная, открытая. Оля пишет: веселая, общительная, озорная, молодая душой, радостная. Здорово, молодцы! Девушка молодая. Вот я вижу, да, что девушка молодая. Также это может быть женщина, но женщина такая, знаете, спокойная. Женщина может быть вот мать, да, такая домашняя, женщина-хозяйка, мудрая, рассудительная. Может быть девочка-девочка, да. Это может быть аромат любимой женщины. То есть это не такая вот яркая, да, а такая вот спокойная, умиротворенная кто еще напишет нам эпитеты. То есть, как встраивается в парфюмерный гардероб этот аромат? То есть, куда его можно надеть и можно ли его предложить на Новый год? Как вы считаете? Новый год у всех может быть разный. Почему я выбрала этот аромат для примера? Новый год ⁇ это праздник, да, такой, и праздник каждый его встречает по-разному это может быть шумная компания где-то вне дома да, в ресторане может быть у друзей там может быть дома поэтому вот я именно этот аромат вижу как ну, в такой домашней обстановке когда не нужно быть вычурной яркой да когда ты дома среди своих близких и родни находишься. Да, вот э, Лилия пишет, легкая как перышко, чистая как лед, нежная как роза. М -м, какие красивые описания, девочки. Светлана, аромат внушает доверие, сокращает дистанцию, пробуждает женственность. Да, то есть с этим ароматом, э, то есть этот аромат очень такой притягательный, да, для создания атмосферы праздника, яркого фейерверка событий. То есть этот аромат не отталкивающий. С, с этой женщиной, с этой девушкой, она, ее, она влечет к себе, да, с ней хочется быть рядом. То есть явно способен подарить мгновение э, чистейшей радости и приятную расслабляющую задумчивость. Такой спокойный, экзотический аромат, как нельзя лучше подходит для э, уверенных в себе женщин, которые не хотят довольствоваться местом на заднем положении. Плане, да? И этот аромат выделяет свою владелицу, подчеркивает ее индивидуальность, игривость и чувственность. Мужчины просто не смогут пройти мимо такой роскошной женщины. Так, Леночка, привет, Я заглянула на тебя посмотреть из Сочи, привет. Мы изучаем ароматы, в которые можно нарядиться на Новый год. Так, я, наверное, пропустила. Так, нет. Ага, для создания атмосферы. Ага. Так, нам присоединяются еще новые люди. Привет-привет! Изучаем ароматы. Так, ну вот, номер 36 а, от Ламбре. Мы изучили. То есть предлагаем, на, можно да, его применить на праздник в домашней обстановке, рядом с подругами, с друзьями, как бы спокойный такой, нежный, утонченный, женственный. Ну, много эпитетов уже сказали, да. То есть переходим к следующему аромату. Для этого мы делаем несколько глоточков воды. мыли свои обонятельные рецепторы. И переходим к следующему аромату. Номер один номерной коллекции Ламбре. Номер один. Достаем из своей волшебной шкатулочки. Вот такая у нас волшебная шкатулочка. Да, Светлана, можно и на вечеринку, все верно. Просто вот аромат, он же транслирует о себе, да? То есть, мы еще ничего не сказали, но аромат она нас транслирует. Какая мы, какая мы, какая я, да? То есть, уже считывается, что все вот эти эпитеты, которые мы говорили, о которых мы говорили выше, уже будет понятно, что перед нами такая вот девушка или женщина. Поэтому, да, на вечеринку тоже можно. Почему бы и да. Так, переходим к номеру один. Также наносим его на блотер. И пишем три эпитета, которые вам нарисовываются в памяти в воображении вашем, какой он, какой этот аромат. Выветриваем немножечко спирт, даем выветриться спирту. И начинаем изучать. Пишем эпитеты. А, номер один номер один совершенно другой аромат отлично 36 у меня пошли эмоции как у вас пишем какие эпитеты про этот аромат у меня прямо вот уже настроение поднимается так, пишем и какой это аромат, какой он по цвету, какой он по характеру. Так, ладно, пока вы пишете, я скажу свои. У меня прям они уже вот. Я не могу молчать. Так, легкий пишет Надежда. Взрыв свежей энергии света, да, динамичный, аромат счастья пархающий, веселый, задорный. Да ну-то. Угу, спасибо. Угу. Так. Ну, может быть, не у всех есть перед собой этот аромат. Э -э те, кто... Вот у нас парфюмерные стилисты помогают мне в марафоне, да? Консультанты наши. Э -э те пишут свои эпитеты. Праздничный, сверкающий, с кислинкой, Лиля. Угу, Отлично. То есть ароматы мы слышим через, через наш альфакторный опыт, да? нам что-то вспоминается, какие эмоции вызывает аромат. То есть часто клиенты спрашивают, а есть в нем тот или иной ингредиент, да, там розочка, мимозочка, там лимончик, еще что-то. Я всегда говорю, слушайте аромат через образ, аромат исполнения желаний. Искристый, брызги радостных эмоций. Спасибо. Спасибо, девочки, за ваши характеристики. Я расскажу вам о своих. То есть это аромат яркий, восхищающий, активный, жизнерадостный, бодрящий, позитивный, озорной, солнечный. Жду еще ваших эпитетов. Продолжу свои. Брызги шампанского, свежесть, бодрость, Оля пишет. Да, да. Видите, как мы все э, воедино, да, как бы, ну, в общем его описываем, ну, почти что одинаково, да, то есть что было с 36-м и что сейчас с первым, да, первый номер один номерной коллекции Ламбре. Какой он? Беззаботный, вдохновляющий, свободный, прозрачный, игривый. Вот такой это номер один. Ну и переходим к образу. Каким? Образом можно вписать этот аромат в парфюмерный гардероб. Да, Света пишет, Оля, брызги шампанского в точку. <laughs> то есть, э, так как у нас сегодня тема ароматы на Новый год, да, какие ароматы мы можем одеть в этот праздник, надеть на себя, то вот номер один, то есть 36 был немножечко другой, номер один вот такой. Какая женщина, какой образ, как встроить его в парфюмерный гардероб? Какая женщина вам представляется в этом аромате? Женщина, девушка. Так, жду ваших образов и поделюсь с вами своими. Так, пишем. Образы писать, конечно, дольше, чем эпитеты. Помогаем мне, помогаем. У меня, конечно, есть свои образы, но я хочу от вас это э, про увидеть, прочитать всем. Э, то, что это то... не только мое мнение, да, а мнение большинства парфюмерных стилистов Академии выпускников Академии парфюмерного бизнеса Идрисовый Гульнас. Так, мы слушаем ароматы и м -м, несем эту миссию в мир. Так, Ага. Оля пишет, озорная, веселая, молодая, счастливая. Да ну -то. А, Сравню женщину с бабочкой, которая вышла в своем великолепии на солнышко. М -м, как красиво. Лиля пишет, она не замужем. Хорошо, пусть будет так. Значит, с помощью аромата мы можем привлечь внимание, да? Она не замужем пока, да? Может быть и такое. А почему бы и, да? В Парфюмерии нет ничего, я всегда говорю, в парфюмерии нет ничего правильного или неправильного. Каждый видит аромат по-своему, но все равно, вот равно оно вырисовывается в какую-то единую картинку. Светлана пишет: активная, позитивная, спортсменка, активистка, красавица. Здорово! Так, я прочту свои образ свой. Это женщина, которая любит жизнь. Наслаждается каждым новым днем. Она жизнерадостная, с улыбкой на лице, восторженная, душевная, озорная. То есть аромат современной женщины, она в нем прекрасна и уникальна. Ее веселый нрав всем по душе. Аромат пленит не только саму обладательницу, но и те, кто находится в окружении ее. Да, согласны? И может быть отличным сопровождением вечера с друзьями. Хорошее настроение с этим ароматом обеспечено на долгое время. То есть он такой вот озорной, заводной, жизнерадостный. То есть это веселушка, возможно, да, она всегда в компании веселая, задорная. Она любит внимание к себе. Ну или аромат, если аромат этот может как бы сподвигнуть вас, если у вас нет настроения, нанесите этот аромат. И обязательно, да, аромат энерджайзер света, да. То есть аромат поможет вам вот зарядиться этой энергией. То есть он настроит вас на такой лад. Утренний для бодрого утра, дневной для продуктивного дня, для активного отдыха или выходного дня. То есть универсальный, да. Если вот опять же переносить на праздник, да, на... Новый год, то с утра его нанесите, и до самого Новогодней ночи он будет вас бодрить, будет поднимать вам настроение, будет заряжать вас вот этим настроем, энергией и всех своих окружающих. То есть его хватит надолго этого вот настроения. Так, ну что ж, я так думаю, с первым номером мы закончим и перейдем к следующему аромату. Под номером 11 номерной коллекции компании Ламбре номер 11. Можно вместо кофе. Можно вместо кофе. Да, чтобы многие пьют с утра кофе, чтобы взбодриться. А здесь нанесли аромат. Вдохнули. Аромат пошел по нашим рецепторам нюхательным до мозга. Мозг включился, и все, как энерджайзер. То есть ароматы нам помогают жить. Кофе иногда и вредно, а вот ароматы, они будоражат нашу нервную систему. И мы взбадриваемся и идем покорять этот мир. С собой, своим настроением. Так, переходим к номеру 11. Наносим на блотер также аромат. Даем выветриться спирту. Делаем несколько глоточков воды. Вообще, когда ко мне клиенты приходят и говорят, а у вас есть кофе? У меня уже носик устал, я уже не понимаю следующий аромат. Я всех отговариваю нюхать кофе. Потому что кофе это еще один запах, аромат, который ну, как нагружает наши нюхательные рецепторы. А когда мы пьем водичку, у нас там все сполоснулось, и мы можем слышать следующий аромат. Так, спирт у нас уже немножко выветрился, да? Начинаем вдыхать и писать эпитеты. Какие ассоциации возникают с этим ароматом у вас? Какие ассоциации? Пишем. Жду ваших эпитетов, характеристик. Какой это аромат? М -м -м. Это совершенно другой аромат. В отличие от тех, которые мы уже изучили, это совершенно другой. Какой он? Светлана пишет. Яркий, глубокий, таинственный, чарующий. Оля. Томный, влекущий, чарующий. М -м -м. Уже, Смотрите, уже два человека пишут одинаковые эпитеты. Да? Чарующий, чарующий. М -м -м. Так, следующая Лиля. Тягучий, мистический. Угу. Данута. Теплый, успокаивающий, уютный. Надежда, чувственный. Ну, посмотрите, посмотрите только что был первый совершенно другой, да? И номер одиннадцать. Угу. Какой он? Мои эпитеты. Яркий, эпатажный, божественный, богатый, великолепный, влекущий, изысканный, страстный, увлекающий за собой, манкий, сексуальный, колдовской, окутывающий, завораживающий, сногсшибательный аромат перевоплощения. Как вам <с <hyper solliccalled> ассоциация с магнитом? Невозможно оторваться. Точно. Точно, Светлана. М -м -м -м. Какой он мистический, вот прям вот мистический. И знаете, э -э раньше я этот аромат как-то немножко не недопонимала, недолюбливала. Мне нравилось на других, но я не могла его на себе м -м носить и сейчас хочу поделиться с вами такой фишечкой которую, которую нас научили вот именно в этой академии да, на обучение когда мы наносим аромат на, допустим, на шею там на запястье да мы, мы его или вот ну допустим еремную ямочку да вот, мы его слышим резко для себя но если мы нанесем аромат на Шею под волосы, допустим, да, на седьмой позвоночек. Мы будем в облаке этого аромата. И аромат не будет нам сильно давать в нос. Но мы будем в облаке этого аромата. И он будет звучать красиво для окружения, да, для социума. Не будет нам давать в нос. Поэтому вот такая фишечка вам от меня. Если аромат, вы не можете, ну, допустим... Носить. Попробуйте его вот так поносить, и тогда будут совершенно другие эмоции. Также можно нанести на пупок, ну, выше 4 пальца от пупка на тело, да, и тоже аромат будет подниматься медленно к вашим обонятельным рецепторам, и будет отходить аромат, как бы, ну, так вот спокойно, да. Так, ну, давайте образы. То есть эпитеты мы написали, фишечку я вам сказала, как его можно наносить, чтобы вам сильно не давал он в нос, да? Так, какие ассоциации? Какая женщина, для какой женщины этот аромат? Как вы считаете? Какая она? Образ и как парфюмерный э, встраивание в парфюмерный гардероб. Как он для вас? Так, жду ваши образы. Потом расскажу о своих. Для какой женщины, девушки? Как он встроится в парфюмерный гардероб на новогоднюю ночь? Представляете вы его себе? На себе. Так. Надежда пишет. Для сильной женщины, яркой. Угу принимается хотя еще раз говорю в парфюмерии нет ничего правильного или неправильного вот выдыхаем аромат и представляем да это как платье мое это платье или нет какое оно по цвету какое оно по текстуре как я буду в нем себя чувствовать как будут люди меня воспринимать в этом аромате Так, Наталья, уверена в своей неотразимости или желающий быть таковой. Все правильно. Все правильно, пишите. То есть это стопроцентная сексуальность, это стопроцентное колдовство. Да, этот аромат-магнит именно нацелен на то, чтобы обратить внимание на себя, свести с ума. То есть это аромат вот такой вот. Посмотрите все на меня, заметьте меня в нем. Это для женщины, которая любит, вот, да, женщина в нем неотразима, она яркая. Уверена в своей неотразимости. Угу. Да. Желающая быть таковой. Так, девочки, ну, долго пишите, да? Так, Оля опоздала. Какой аромат? Номер 11 мы сейчас изучаем. Номер 11 номерной коллекции Ламбре. Угу. Так, ну пока вы пишете, продолжу еще. Скажу вам больше, этот аромат можно использовать как Family лук. Еще такая одна Фишечка, да, то есть аромат на паре будет звучать в унисон как одно целое. Так, Данута делится. Стала его с удовольствием носить, когда придумала для него задачу согревать и создавать неповторимость момента, когда вечером гуляю с собакой, именно вечером. Потом слушаю всю ночь и кайфую. Здорово. Угу. ольга о мой любимый <смех> мой любимый номер 11 да да здорово то есть продолжая тему можно носить как фэмили лук то есть в паре да на занятиях академии я услышала такую фишечку от нашего студента ольги азизовой она рассказывала свою историю как ей муж предложил, давай будем носить этот аромат. Оля, поделишься? Давай будем носить этот аромат вместе. Да? И было удивление, что да, действительно на паре этот аромат, то есть если и мужчина, и женщина носят этот аромат, они как в унисон дополняют друг друга. Очень красиво звучит на семейной паре. Или паре, да, вот как, бы, как одно целое. То есть это как прожектор. Он будет вылавливать вас из толпы, с ним очень трудно остаться незамеченным. Очень яркий, магнетический аромат. Женщина в этом аромате всегда желанна. Это не про то, что с этой женщиной прожили большую и долгую жизнь. да. Это именно про страстную, про желанную женщину. И, То есть... С одной стороны, вот он теплый, обволакивающий, да, но он вот, как бы, влечет, влечет к этой женщине. Она страстная, она желанная. Вот у меня чарующий аромат, у меня повторяется, вот это вот желание, да, магнетизм уже не первый раз. То есть на совсем юных девушках этот аромат будет неуместнее, ну как бы неуместен, да, немножко будет смотреться очень вульгарным, поэтому все-таки лучше рекомендовать его уже таким знающим жизнь, как говорится, да. Так, то есть это как дорогой колье, он уместен только по случаю, то есть. Может быть, даже вот не на каждый день, да, а именно вот ресурсное состояние. Ну и как праздничный аромат, если встраивать его в парфюмерный гардероб на Новый год. То есть это возможен аромат на вечеринку, да, я так думаю на открытое помещение, то есть он может быть немножечко, если вот в закрытом помещении, если, например, в дома с семьей, то он немножко будет, наверное, удушающий, да, и все от вас будут, честно говоря, шарахаться. Вот если рядышком в домашней обстановке, то не рекомендую. А вот если, ну или совсем немножечко маленькой, такой вот маленькой-маленькой дозе можно, нельзя с ним перебарщивать. То есть на открытом пространстве лучше, да? Еще раз говорю, что лучше на седьмой шейный позвоночек нанести на кожу, чтобы он звучал где-то там, где-то там, вокруг меня. И не мешал мне даже самой, да? Но очень красивый, шикарный, богатый аромат. Так. Ну что ж, на этом я, наверное, буду заканчивать. Мы сегодня с вами послушали три аромата. Вообще, конечно, в нашей шкатулочке волшебной очень много ароматов. Слушайте их через образы. да. Вот, вот Каждый аромат можно таким же образом послушать и встроить свой парфюмерный гардероб. Под любую задачу, под любое настроение. Обращайтесь с парфюмерным стилистом. Академии парфюмерного бизнеса Идрисовый Гульнас, они вам помогут в этом. Мы всегда на связи, в Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме. Так что желаю вам хорошего, веселого, Нового года. Может быть, мы еще эфир выпустим до Нового года. Как? Если будут желания, пожелания. Так, Оля пишет, в нем уютно, тепло, комфортно. Да, для каждого, для каждого вот видение этого аромата свое, да, я вам поделилась со своим видением. Это не говорит о том, что как вот нам реклама навязывает, например, да, аромат, что вот он такой и больше никакой. Не верьте рекламе, верьте себе. Своему своей альфакторной ольфактор, надсмотренности, своей памяти, своим эмоциям, своему настроению. Слушайте себя. И на, на, наносите ароматы ту, туда, куда вы считаете нужным. Слушая этот аромат. Так. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли на этот эфир. Помогали мне. Всем доброго продолжения дня и ароматного счастливого Нового года. С вами была Елена Степаненко, парфюмерный стилист. До новых встреч. Пока-пока.